Привет! Хе-хе! <социт> Сегодня наш белье будет просто про! Белье из калакальчика! Берем один цветок длинней! Берем еще один и делаем Петель! Бегаем еще один и делаем петель Бегаем еще один и делаем петель это мы плечами плечами ног и скалочика круг глянем круг и делаем петель вот ты нагадала, ты с колокольчика! Хм, а зачем ты милок? Я же не девочка! <плодисмент> как этот цветок называется, Лютик? <плодисмент>